Следует. Привет. Mm -hmm. Mm -hmm. Привет. Как дела у вас? это начинается в старом формате, формате поэтому, поэтому также отвечу в старый формат. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, Все лучше, и лучше и лучше. Ребята, люди, у меня родился очень Вальентос, давайте выпьем за нашу дружбу. Понятно, все с вами. Может, Может перейдешь, перейдешь уже в новый, новый формат? формат то есть сразу писья и обсуждение каких-то интересных, интересных вопросов. вопросов знаете, знаете, есть такое уважение. Спрашиваешь, поздоровался спрашиваешь, как дела. Потом беседа начинается. Я, я же ответил. ответил. Я же сказал привет и ответил. Все, ответил. Все лучше и лучше. Поэтому предлагаю уже перейти к обсуждению ничего ничего не нибудь чтобы был диалог. диалог. Понятно, понятно. Ладно. О чем хотите пообщаться? Типа, я отдаю предпочтение, предпочтение собеседнику из большей страны, потому что, потому, что там больше событий. Больше, Больше там политики. Как относитесь к нумизматике? Больше экономика там. там. Ну, ну все, все, все там. Там... Я... А что там. могу я предложить я своей маленькой букашки на, на карте Европы? Что скажете насчет нумизматики? Что-нибудь знаете? Насчет, насчет чего? чего? Нумизматики. Мезматики? Нумизматики. Нумизматики? Да. Понятия не имею. Блин, с вами смысл общаться тогда есть, вы не знаете. Ой, ой, вообще невозможно, вообще невозможно. невозможно. Я-то Я думал, что ты мне начнешь рассказывать про Россию. Россию. А вы, про не были в раз... вы не были в России, что ли? Ну, так, так вот, вот случилось, случилось что, что не было, поэтому... Каюсь, когда А не что не вам, нефть и газа не хватает, что ли? Нет, нет просто нет, интересно. Вот, вот, вот понимаешь, вот, вот у нас растет виноград, а, а там, там представляешь, представляешь вот его, думал, вот, вот, нефть и газ? Он, он как? То он же на... так же, как у вас виноград растет. То же так же. Все. То есть Когда, растет Когда, Да, да, да. да. А, а ягоды, из которых выжимают нефть. Да, да, да. да. Ой, ой, ой, ой. А, а, а как потом? А как потом? А делают? Все так же, как и вино вы делаете из винограда. А ну неинтересно, я, ну, я думал, что что-нибудь что что что интересное. Ну, ну все, спасибо, спасибо вам за просвещение. просвещение.